Друзья, всем привет! Значит, что мы решили? Мы решили, пока у нас высыхает, там бетон подсыхает, там особо не ходим, не шоркаемся по сараю, все клетки высыхают, занимаемся зернохранилищем, зерноскладом, мини-зерноскладом, и делаем с него площадку, и подъем туда, в сарай. Своеобразную пандус такой делаем чтобы хорошо было выехать, допустим, с тачкой, с мешком, и туда отвезти удобно было, а не вот эти вот передряги. И также мы сделаем стяжку, у нас тут заливка была старая еще, когда дом заливал фундамент, под тот дом фундамент, оставался бетон, я его сюда вылил и так разровняли. <coughs> сделаем стяжку, и на стяжку будем вложить бэушную тротуарную плитку. Так же самое и та же плитка, то, что мы ложили на обойне. То есть мы хотим здесь и там как-то как встретиться с той плиткой. Богдан таскает нам плитку, бэушку с того двора. Вон там Богдан, он с того двора. Сюда эту плитку. И мы хотим ее так выложить в зернохранилище и встретиться с той плиткой, площадкой. Ну как-то так. И в этом же ролику хотим все сделать. То есть и за и положить плитку зернохранилище поэтому смотрим внимательно весь процесс пандуса нашего Вот а до я также друзья для кабинета купил телефон не новый был чисто для кабинета и взял бы ушку Samsung, вот такой, и вот зарядка, это будет лежать в кабинете, к чему я это все рассказываю, к тому, что я, э, ну уже в следующем видео, э, куплю сим-карту сюда, и это, и буду выставлять его везде, э, во всех комментариях, закреплять свой номер телефона, и поставлю в списке о канале тоже, номер телефона, который куплю. Тут сейчас симки нету. И будете кому надо звонить, уже будет телефон в общедоступном месте. В общедоступный, То есть, возьмете кому надо и будете звонить. А то постоянно пишут, дай номер телефона. Мой просто, ну я же не буду на своем постоянно разговаривать. А тут я уже в кабинете, когда свободный, ответил на звонки и на все другое. Ну и сейчас там дольем чуть-чуть, чтобы здесь встретиться.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 Ну, а так, друзья, получается все. Здесь таким образом сошли на нет. Но тут уже плитка покажет, покуда будут выходить. То есть по плитке будем определяться, потом где там может отрезать раствор лишний. И так туда. Там тоже стяжечку такую небольшую сделаем. Там как-то перейдем. Каким образом? Пока непонятно. Ну, сейчас будем уложить плитку. И покажем, как мы будем туда переходить так, друзья, Ася Ася, иди сюда, Ася Ася наша оклеяла, нормально уже бегает, мотается играется все нормально, за было отравление приходил врач, проколол несколько ей уколов короче, отравилась она может, дохлую мышу съела или еще что-то да, Аська. И сейчас шкодничий, тягает он нашу киянку резиновую и метелочку. Так что, кто за Аську переживал, все нормально. То не клещ был. Сейчас начинаем вложить <coughs> плитку. Саня будет плитку вложить, а я э, подпольниками, усилителями подпольников сейчас займусь. Буду укреплять, чтобы не просветало. Разберу дальше чуть полы. Ну и так дальше. Будем делать из этого вагона зерносклада. Из какашки конфетку будем делать. Потом к наружке подойдем, крышу сделаем. но ну, то уже будет опосля. То уже совсем другая история. По плитке у нас получается, что я особо не умею плитку ложить и Саня так само, мы он линию начертили вот так, и примерно по заливке идем там плюс-минус, а тут оно не столь важно, ну получается он еще и более-менее он. вот так начали ложить бока обсыпем потом песком, Также кому надо кому надо, продаю виброрейку виброрейка я давно уже смотрел когда еще себе искал эту рейку это года не знаю сколько назад ну сейчас она тысяч 1025 ну скажем так от 17 до 25 или до 27 тысяч вибролейка, я за 10 тысяч отдам, кому надо вибролейку можете купить у меня рабочая, все нормально функционирует. за 10 тысяч отдам кому надо, пишите в комментариях, созвонимся, заберете так, Богдан нам наносит плитку и чистит Саньки, он уже как получается идет сюда на спуск ну а я немного подразгрузил еще вагон и и срываю старый лимон, здесь набитый был и вот хочу вот это все сорвать разберу сюда хотя бы центр доски вот эти вот эту часть и тоже по подкладу под упираю чтобы оно держалось потому что вот эта часть будет в основном под зерно насыпью Тут сделаю наборную перегородку и будет зерно насыпью также планируем потом здесь окно откроем окно а самой рамы нету раму переставим ту там хороший на эту сторону вот два окна, и будем обшивать. Все-таки я решил обшивать э -э, гипсокартоном и красить. И кинем сюда свет, и потом перетягиваем сюда все мои ящики. Крупоружку мою. И также я заказал крупоружку, сейчас человек делает, за 6000 гривен. Покруче, чем моя. Когда придет, покажу, потом сделаю обзор. Потому что мне моей когда большое поголовье, ну, ее хватает, а вот сейчас на данный момент моей группоружки хватает. А сейчас буквально на откорм поставлю 20-30 штук, все, моя уже не выводит. Надо чуть помощнее. Электрика у меня только 220, поэтому та будет покруче, чем моя. Ну, две крупорушки будет. Короче, таким занимаемся. Вагон сколько лет тут простоял, сухой. Там мне писали, не вздумай гипсокартон, оно сырое. Гипсокартон тут я только-только вынес. Э, простоял сколько лет, это еще когда я дом строил. И хороший нигде ничего. Тут то, то ли ДВП, то ли что хороший. Вот это все поубираем лишнее и позашиваем гипсокартоном, пошпаклюем. И будет нормально, чтобы не было вот этих щелей, дырок всех. Ну, а вверх покрасим. Тут ласточки у меня живут. Вот тут в прошлом году и в этом году. Сделаем такую полочку для них и пускай живут дальше. Ну, а так. И чем удобно мне, оно все рядом. Отсюда вы вышел с тачкой и поехал по аллейке вот, в сарай, отвез корм. Он, чик. И все это все потом доработает. вот здесь вот срываю линолеум, доска вообще новая вся новая, сухая как будто только-только положили хотя сколько лет уже вот, все сухое я же говорю в таких вагонах на севере ежили И это с севера привезенный. В то время еще. Вот так. Так, друзья, ну вот вечер. Саня снимает себе на першик видео. Хвастаться. Юлиане привет передаем. Она тоже смотрит. Вечер. Все, закончили мы площадку. Вот таким вот. Вот таким образом она получилась. Все положили. Здесь сделали такой каскадик небольшой. И там тоже такие каскадики, типа бордюрщиков с раствора. И там яму засыпали песком. Ну и там тоже засыпем, уже решили на завтра. И здесь отошли опалубкой, сантиметров 13, сделали такую заливку, типа чтоб не обваливалось. Там под низом песок, подсыпка, заливка, короче, сделали такой типа тоже как парапет. Вот а так выходит оно все. Хлама я повыносил с самого будущего зерносклада много, вот эти все, поотрывал все лишнее. Все, что было тут, надо что перебрать, что выкинуть. Короче, вот так получилось. Это что касается площадочки. Сейчас мы про попробуем проехать тачкой, по увидите, как она будет смотреться. И пока Саня залаживал плитку с Богданом. Я закончил вагон. Перебрал полностью все подпольники. Три доски таких было, ну, можно сказать, очень плохих. Я их поменял с опалубки. Нашу 30-ю шалевку как раз подошла. Тут а две и там одна. Там я тоже подрывал все. Здесь все подрывал и здесь. Ну, короче, я все-все-все швелера, где можно, подварил, поставил по три опоры везде. Хорошие такие опоры, что можно грузить. ого -го. Также окно решил, уже выпили, может быть, завтра. Уже сил нету, это по окну. Эта сторона более-менее, вот эта. А эту сторону, вот я оборвал, где вообще труха была уже. Она сухая, но давным-давно сгнившая. Это мы меняли еще, когда я начинал строиться оцинковкой, обшивали один край с той стороны, с наружной. То есть здесь я свою вату напихаю, что у меня осталось, из сарая, три рулона у меня осталось. Сделаю обрешетку из дерева. И пошьем гипсокартон. Эти окна я убрал, они тоже сильно загнившие. Окна тоже я убрал. Тоже тут обрешетку, утеплитель и зашьем гипсокартоном. Также, что я решил по по доске пополам. Так просто я укрепил, оно хорошо крепко, но так просто не пойдет. Во-первых, много щелей вот, вот таких в сантиметр. А здесь, где у меня будет перегородка для зерна, вообще получилось много щелей. Так. Ну, короче, получается все мои корма, которые я буду колотить тут, мешать, все равно корма будут рассыпаться и оно все будет уходить под низ. То есть, собирать там мешатник, внизу, грубо говоря, корма, туда все будут просыпаться. Поэтому я решил, у меня сарая осталось Гипс, э, говорю, гипсокартон но USB осталось листов наверное 8 там кусками есть и целых 6 и 2 листа ДВП ДВП постелю туда под зерно чтоб не просыпалось а usb здесь оно у меня есть его покупать не надо оно осталось у меня сарая с потолка и обошьем гипсокартоном ну то я буду показывать короче вот так все получилось сейчас покажу как вышло Крепкие какие. Вот, нигде ничего не ходит. Все, полностью все. В трех местах. Здесь, здесь и по центру. И так каждый швеллер я подварил и сделал подпорку. Подпоры хорошие, поэтому, думаю, здесь грузить, я не знаю, там тон 20 можно кидать, и бочки будут стоять по над стенками Здесь две крупоружки с ящиками. То есть получается вообще четко. Перебрал, сделаем будет отличман. Также здесь, когда выезжаешь тачкой, тут будет дверь метровая, одинарная. И вот без всяких перепадов, без всяких порогов мы раз, вышел, надо сюда, поехал туда, спустился. Надо в тот, поехал вот, спустился в тот. Надо сюда, ну в основном сюда. Все, пошел по полей, по аллее, по аллее, поднялся, пошел в новый сарай. Раз, все, уже в новом сарае. Какую-то авоську, типа как в супермаркету, наготовил на утро. Отвез, дал свиноматкам. Они же на норме все. И вечером так само. Утром убрал. И все, и до следующего утра. И вода здесь есть, воду не надо. Ну, вода, вернее, есть. Будет вода, еще ее нету, но она будет. То есть, только корма. И мне удобно, вот, спускаюсь. Удобно, хорошо. Хоть тележку, хоть тачку. И поехал. Вот так, шик. И туда так само. Здесь ходит и Боря, и Аська. Я их позакрывал в том дворе. А то наступает на заливку. Пускай завтра уже выпущу с того двора. Пускай бегает тут. Вот так все получилось. У нас вот так потрудились. Ну, а теперь надо... Ну, короче, надо и сараем заниматься. И это тоже не упускать из вида тоже делать, потому что сейчас туды-сюды -туды, и время быстро летит и пойдет уже корма пойдут надо брать или с полей или покупать отходы, ну то есть что дешевле и также деньги тоже как бы не сильно надо тратить надо собирать для того, чтобы было в кубышке лежали какие-то деньги если появится, пойдет уборка появится корма, чтобы был готов я взять, что подешевле Кормлю я всем подряд, что дешевле. Ну, я потом покажу, что куплю. У меня там есть пару наметок. Уже заранее я как бы и готовлюсь. То есть сарай сараем, это тоже надо делать. Короче, по возможности и то, и то. Всего по чуть-чуть. Очень доволен. Хорошо получилось. То ли то есть пока перебиться с зерноскладом, пока нормально. А там насчет постройки... И ангара будем смотреть. Буду понимать, надо, не надо мне, что дальше. То есть, ну, у меня есть что дальше. Ну, не все просто сразу, не все карты, думаю, буду открывать. Тут вообще заливка получилась, он какой толщины. Отмостка. Вообще супер. Все, друзья. Всем пока. Наш сарай. бетон высыхает, высыхает потихоньку вот у меня ОСБ здесь осталось это то, что оставалось с потолка когда делали вот здесь куском много целого и также есть еще сейчас покажу и также есть вот у меня еще лист ОСБ и два листа новых, толстых, еще советских ДВП они покручены были, ну то есть валялись как попало, я их придавил в ОСБ, чтобы немного выровнялись. Чуть-чуть подцерели, потому что сильно сухие были. И выровнялись, а потом постелю их туда в вагон под пшеницу. Здесь высыхает, то есть и сюда надо идти. На все не хватает рук и возможностей финансовых. Поэтому делаю все по возможности. То, что есть, стараюсь делать, чтобы не было простое. Ну, а здесь все как обычно. Вот так, телефон, который я куплю, сим-карту и я оставлю потом вам номер. Все, друзья, всем пока, всем удачи, всего самого-самого наилучшего. Не падайте духом, не опускайте руки. Мы даже и бетонную снаружи внутри помыли, снаружи не помыли. Уже сил нету. Ну, нормально, вышло так хорошо. Еще даже плиточки немножко осталось. Сюда то не хватило ее, чтобы сюда добить. Но на такую маленькую площадочку, может, там я сделаю на уходе. Все, всем пока!